Все понимают, что английский нужно изучать, и многие родители интересуются, с какого именно возраста ребенку стоит начинать изучать английский. Обо всем этом вы узнаете в моем видео. С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. ILS. Your bilingual future. Повышенный интерес к изучению иностранных языков все чаще заставляет многих родителей задаваться вопросом, с какого возраста нужно начинать учить английский. Кто-то уверен, что изучать язык нужно со второго класса общеобразовательной школы, кто-то начинает учить ребенка с двух лет. Возраст, с которого дети могут учить английский, это условное понятие. Я как педагог и лингвист с 20-летним стажем работаю с детьми разного возраста. Сегодня я хотела бы поговорить о занятиях с детьми в возрасте 5-7 лет. В возрасте 5-7 лет у ребенка очень быстро обогащается словарь родного языка. Дети активно общаются со сверстниками, учатся их слушать. Ребенок владеет достаточно большим запасом знаний об окружающем мире, и ему легко воспринимать такие же понятия на английском языке. 5-7 лет внимание ребенка становится более концентрированным. Именно поэтому в этом возрасте, на мой взгляд, можно подумать о начале занятий. Главное, чтобы процесс изучения языка нравился ребенку. Ребенок должен буквально лететь на занятия и спрашивать маму и папу, а когда будет следующее занятие? Еще один момент, который вы как родители должны помнить, это то, какие звуки слышит ваш ребенок с первых уроков. Каким звуком он привыкает? Произношение вашего ребенка закладывается именно в эти первые уроки. Если ваш первый преподаватель разговаривает с русифицированным акцентом, то и ваш ребенок будет разговаривать также. Поэтому сначала определите, какое произношение вашего первого учителя, чтобы потом вашему ребенку не пришлось переучиваться, а это, поверьте, достаточно сложный процесс. Однако сидеть весь урок за партой и выполнять упражнения в таком возрасте неприемлемо. Занятия должны быть разнообразные и увлекательные. Детей нужно постоянно удивлять. В результате таких занятий ребенок быстро и с удовольствием получает результат. Если ваш ребенок вдруг удивляется, что урок неожиданно подошел к концу, значит занятие действительно построено с душой и любовью к детям. Мои ученики мне часто говорят, что это первая школа, где время у них пролетает незаметно. Это так и должно быть. Я постаралась максимально перенести такой формат обучения наших самых маленьких учеников в онлайн школе и создать обучение через приключения через онлайн-приключения. Об особенностях обучения детей 8 и более лет я расскажу в следующем видео. Напишите в комментариях, понравилась ли вам эта серия видео и стоит ли мне ее продолжать. Да или нет? Да, и не забудьте сделать репост своим друзьям, которые так же, как и вы, заботятся о будущем своего ребенка. С вами была Диана Билан и онлайн-школа ILS. До встречи в следующем видео.